Массовый хаос захватывает районы пострадавшие от Ирмы. Пример того, что скоро начнется по всему миру. Согласно новому материалу от New York Times, который обсуждал Стив Куилл на своем сайте, на островах в Карибском бассейне, пострадавших от урагана Ирма, начались вспышки насилия, и жители говорят о распаде закона и порядка, поскольку пострадавшие от жестокой атаки урагана остались без электричества и начали бороться за еду и воду. По некоторым данным, как более подробно описано ниже, мы видим эскалацию насилия. Как видно на этих двух видео, большая часть штата Флорида сейчас в темноте или под водой. Мы даже не были сильно удивлены, узнав о разгуле преступности на большей части штата, так как те, кто остался, решили воспользоваться ситуацией и начать мародерить в многочисленных неохраняемых магазинах, в том числе магазины спортивных товаров, что вылилось в противостояние со СВАД после того, как мародеры пытались украсть оружие. Поскольку миллионы людей по всему штату остались без власти, есть опасения, что начнется глубокий гуманитарный кризис, так как огромное число людей потеряли свои дома и застряли в убежищах. Между тем, многие из тех, кто находится в Кейсе в других местах, кто заранее не готовился как выживальщики, остались без еды, воды и власти. Ирма, в очередной раз показывает нам ту конечную причину, почему и к чему мы готовим своих читателей, мы видим, как сразу начинается насилие как ломается общество и нормальная жизнь в районах после погодных ударов, и там перестает работать конституционный законный порядок, и все темное выползает наружу, занимаясь насилием и мародерством. Нравится нам это или нет, но нужно быть готовым к реальной ситуации выживания. Почти половина штата Флорида сейчас находится в темноте, как сообщает Fox News, и нужно провести огромную работу, чтобы все восстановить. Во многих областях сейчас мы наблюдаем хаос и мародерство из-за отсутствия власти, и, вероятно, мы продолжим видеть провалы. Как было в Хьюстоне, как Стив Куи уже давно нас предупреждал, нет еды, нет мира, насилия и смерть, он также предупреждает нас, что мы скоро увидим самый большой дефицит продовольствия в Америке, в отличие от всего, что мы видели в истории. Стив попросил нас, чтобы мы донесли эту важную информацию до читателей Ан, что позволит объяснить тот ужас который приближается к Америке и даже Фима не сможет помочь, к тому же и деньги заканчиваются. Согласно последним сообщениям от Лади Печи, на острове Саин-Мартин в настоящее время существует опасность гражданской войны после урагана Ирма, так как остров полностью опустошен, нет электричества, нет еды и воды. Банды заполонили остров, пристают к жителям и предупреждают белых, чтобы те покинули остров. Как мы видим, худшие из худших начинает проявляться у некоторых людей в то время, когда люди должны объединиться, чтобы помогать друг другу. И как мы читаем в этом материале, на острове произошло больше смертей, чем сообщается в СМИ и мы слышим заявление одной из жительниц Саин мартин кто живет здесь уже 25 лет, что там начинается паника. Изабель, родившаяся в Тулузе, живет на острове Саин мартин уже 25 лет. Это врач, который в настоящее время находится в отпуске в Тулузе. Обычно, благодаря своей работе, имеет нервы из стали. Но со вчерашнего дня она в полной панике и призывает к помощи. Потому что она боится за жизнь своего мужа и сына, который находится на острове, который был разорен ураганом Ирма. Моему мужу и моему сыну грозит опасность быть убитыми, как и большей части населения. Там идет гражданская война. Мы начали слышать некоторые разговоры в средствах массовой информации о мародерах, которые грабили магазины после урагана, но это все мелочи очень далеко от реальности. Банды головорезов ограбили таможню, которая была сильно повреждена, и украли запасы оружия которые были там. С четверга вечером они двигались взад и вперед по островам, одевая маски и капюшоны, атакуя дома, которые все еще стояли там, где укрылись жители, говорит она со слезами на глазах. «Вчера вечером я говорила с ними по телефону. Они парализованы страхом. Это все происходит вокруг нашего дома, где они забаррикадировались с шестью друзьями, которые находятся у нас дома, потому что их вилла была разрушена», продолжает она. «Они не могут выйти. Говорят, что нападают банды из десятков людей» которые готовы стрелять, чтобы получить еду или деньги. Ее утверждения подтверждены свидетельствами других жителей острова, который рассказывает в социальных сетях о многочисленных бандах которые вламываются в дома, говоря «белые вон». Сейчас мы подробно рассмотрим всю хрупкую цепочку закона и порядка, особенно с весом 325 миллионов человек на своей спине. На примере последствий сильного погодного катаклизма, который прошел на Карибских островах и во Флориде, и который показывает, как быстро все может перейти в жестокую форму. Ключевым моментом здесь является то, что, в отличие от всех других товаров, еда является одной из важнейших, которая не может быть отложена. Если бы не хватало, скажем, обуви, мы могли бы делать это месяцами или даже годами. Недостаток бензина для личного авто был бы хуже, но мы могли бы пережить его с помощью общественного транспорта или даже пешком, если это необходимо. Но еда – это другое. Если происходит перерыв в поставках продовольствия, сразу же возникает страх. И если сроки возобновления поставок продовольствия будут неизвестны, страх станет выраженным. После всего девяти пропущенных сроков принятия пищи, не исключено, что мы будем паниковать и будем готовы к совершению преступления, чтобы добыть пищу. Если бы мы увидели нашего соседа с буханкой хлеба, и у нас было оружие, мы вполне могли бы сказать, мне жаль. Ты хороший сосед, и мы дружили годами, но мои дети голодают и я не ел, мне нужен этот хлеб и я его возьму, даже если для этого я должен застрелить тебя. Однако спрос на продовольствие не уменьшался бы с помощью одной буханки хлеба. Закрытие магазинов будет ощущаться наиболее быстро в маленьких городах, когда закрытие в одном городке отправит жителей в соседний район, чтобы найти еду. Реальная опасность наступит тогда. Когда и магазин в соседнем городке тоже закроется, и жители этих двух городков устремятся в магазин третьего городка. также будет происходить и в районах больших городов и областях. Вот тогда одна буханка хлеба для каждых трех потенциальных покупателей стала бы убивать. Практически никто не может долго терпеть, видя, что его дети голодают без еды, потому что неместные вторглись в местный супермаркет. В дополнение к розничным торговцам будет затронута вся индустрия, и, поскольку розничные торговцы исчезнут, также исчезнуты поставщики и т.д. вверх по пищевой цепи. Это не будет происходить упорядоченным образом или в одной конкретной области. Проблема будет национальной. Закрытие будет по всей карте казалось бы, случайным образом, затрагивая все области. Начнутся голодные бунты, сначала в маленьких городах, затем они распространятся на другие общины. Покупатели, опасаясь нехватки, сметут полки. Важно отметить, что именно непредсказуемость поставок продовольствия увеличивает страх, создает панику и насилие. И, опять же, ни одно из вышеизложенных не является спекуляцией. Это исторический образец, реакция, основанная на человеческой природе, когда происходит системная инфляция. Потом, к сожалению, прибудет кавалерия. В этот момент было бы весьма вероятно, что центральное правительство вступит в систему контроля над пищевой промышленностью, которая будет отвечать политическим потребностям, а не потребностям бизнеса, что значительно усугубит проблему. Поставщикам будет приказано доставлять продовольствие в те районы, где ситуация самая худшая, даже если эти розничные торговцы не могут заплатить. Это увеличит количество разорившихся поставщиков. Дальнобойщики начнут отказываться въезжать в проблемные районы и тогда привлекут военных к принудительным поставкам. Поставщики прекращают работу, потому что они не получают платежи от розничных торговцев. Производители сокращают производство, поскольку продажи падают. В каждой стране, прошедшей через такой период, правительство в конечном счете ушло в сторону и возобладал свободный рынок, активизировав отрасль и вернув ее к нормальной жизни. Вопрос не в том, закончится ли цивилизация. Вопрос заключается в пригодности для жизни общества, которое переживает продовольственный кризис. Поскольку даже самые лучшие люди могут паниковать и стать потенциальной угрозой для любого, кто, как известно, хранит суп в своем подвале, страх перед голодом принципиально отличается от других опасений дефицита. Даже хорошие люди паникуют. В такие времена выгодно жить в сельской местности, насколько это возможно дальше от центра паники. Также полезно заранее набрать и хранить долгоиграющие продукты. В идеале... Конечно лучше быть готовым пересидеть и преодолеть кризис в той стране, на которую меньше повлияет драматичная инфляция, где вероятность продовольственного кризиса низкая, а безопасность более обеспечена. Но с теми природными катаклизмами, что начинаются по всему миру, найдется ли такая страна?